Военные строители построят в Карелии новый комплекс Онежского судостроительного завода. Минобороны России построят в Карелии новый комплекс Онежского судостроительного завода. Закладка памятного камня прошла в четверг. Сдача объекта планируется в 2024 году, сообщили журналистам в военном ведомстве. Специалисты военно-строительной компании, ВСК, Минобороны России возведут новый производственный комплекс для Онежского судостроительно-судоремонтного завода в столице Республики Карелия, городе Петрозаводске, говорится в сообщении, отмечается, что 27 января на площадке завода состоялась торжественная церемония закладки памятного камня в основании нового строительства. Военным строителям предстоит возвести новые блоки корпусных цехов, центр обработки данных, компрессорную станцию, станцию технических газов и очистные сооружения. Как отметил руководитель управления проектов ВСК Сергей Горский, после введения в строй нового промышленного блока мощность завода увеличится в 10 раз. Предприятие сможет перейти на единую систему цифрового управления, что, безусловно, выведет содостроение в регионе на более высокий уровень, приводит слова Горского в Минобороны. Проект реализуется в рамках стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года и государственной программы РФ развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. Сдача современного комплекса Онежского судостроительного завода запланирована на 2024 год. Ранее специалисты Минобороны России в Петрозаводске уже построили президентское кадетское училище и первый пассажирский терминал аэропорта Бесовец.